Итак, предложение компании NSP. NSP ⁇ это бренд с мировым именем. Это компания, которая является лидером в области производства. С точки зрения качества продукта, она является первым производителем Америки продуктов касаемых здоровья. То есть это продукты, которые направлены на восстановление здоровья, на э, питание, на очищение организма на все, что касается вообще заботы о здоровье человека. Есть компании, в том числе и в Америке, и в России, которые занимаются нездоровьем человека, там это алкогольные, сигаретные компании, да, табачные, это компании там, фастфуда, да, это компании там, газированных напитков, а есть компании, такие как Nsp, которые занимаются продуктами для здоровья. Так вот, в Америке это направление появилось раньше, и Nsp является лидером, оно работает в этой области с 1972 года. Эта компания имеет самый большой ассортимент продуктов, которые направленного действия восстанавливают разные органы системы и питает организм. И эта компания запустила потрясающее направление коктейлей, ощелачивание организма, но об этом чуть-чуть подробнее. Моя задача сегодня рассказать о емкости рынка, вообще о возможности с НСП построить какую-то карьеру, немножко вкратце рассказать о направлении продуктов и, скажем так, сделать так, чтобы вы вообще увидели полную картинку этого бизнеса. Да? Так вот, если мы говорим о обычной семье, да, есть ли у обычной семьи потребность в том, чтобы построить свой бизнес? Каждая ли семья будет строить свой бизнес? Нет, не каждая. Так вот, бизнесом способны заниматься 5% населения. Любым. То ли это многоуровневый маркетинг, то ли это не многоуровневый маркетинг. У каждой ли семьи есть потребность в том, чтобы купить себе, не знаю, какой-нибудь дорогой автомобиль? У каждой семьи есть потребность в том, чтобы купить себе дорогую видеокамеру? У каждой семьи есть потребность в том, чтобы разработать свое мобильное приложение? У каждой семьи есть потребность создать свой сайт? Нет. У большинства людей на эти товары на эти услуги, нет потребности. Сейчас мы поговорим о базовых потребностях человека. Да? То есть, если грубо говорить о пирамиде потребностей, то продукты питания, то, что есть в нас, продукты для здоровья, продукты гигиены, входят в потребности каждого человека. Соответственно, емкость рынка здесь 100% населения. То есть, 100% людей могут покупать эти продукты. Это говорит о том, что 100% людей, этот продукт может быть продан. Безусловно, пользоваться 100% людей не будут, потому что существуют и другие компании, существует другое качество продукта. Многим людям, грубо говоря, наплевать какой зубной пастой они чистят зубы, там, есть ли в ней там, вредный вспениватель или нет. Им абсолютно наплевать, есть ли у них здоровье или нет, пока, по крайней мере, пока они его не потеряли. Они не пьют витамины, они в этом не разбираются, они считают, что витамины это зло, это какой-то чей-то чужой бизнес. Вот. Эти люди ходят там, не знаю, в аптеки только для того, чтобы там, обезболить. И, и только потом понимают, что надо было заниматься профилактикой, когда уже находятся где-то там а, перед смертью. То есть есть люди, которым продукты для здоровья не очень нужны. Да, которые не будут пользоваться продуктами ИНСПИ. Это категория людей. Но примерно а, треть населения способны регулярно потреблять продукты NSP на регулярной основе, увидев в этом продукте качество и отличает NSP то, что этот продукт является ну, первым среди таких конкурентов, похожих по свойствам. То есть, если мы возьмем большинство на сегодняшний день компаний, которые продают какие-то витамины, коктейли или какие-то добавки, то NSP будет в этом смысле либо покачественнее, либо выгоднее по цене. То есть в этом смысле вообще сложно конкурировать с таким лидером, как НСП. То есть вы можете это сравнить, изучить, это действительно ну, просто сильно выделяющее с точки зрения производства компании. Компания сама производитель, она не доверяет никому производить, ни Китаю, ни там, Бразилии свои продукты, она не заказывает ни у кого производство там, этикетки, сырья. Компания сама делает все под своим контролем. Это происходит в Соединенных Штатах Америки. Я был на этом производстве. То есть очень важно, что мы имеем дело с оригинальным продуктом и емкость рынка у которого очень большая. То есть мод... каждому ли человеку нужна мобильная связь? Да, каждому. Есть редкие люди, которым она не нужна. Каждому ли человеку нужен бензин? В принципе, почти, ну, каждому человеку, да, так, так или иначе, каждый человек использует бензин. Но, скажите, мы можем с вами залезть на рынок связи или топлива, зарабатывать в этой области? Ну, не все. Ну, работать, грубо говоря, заправщиком на заправке, да, или владеть как-то бизнесом, связанным с бензином, конечно, это разные вещи. Так вот, здесь э, я хочу сказать вам о том, что предлагаю освоить именно направление, владеть направлением, связанным с с продуктами вот такого плана как здоровье как гигиена как моющие средства то есть это огромные обороты просто их нужно увидеть в, в масштабе да? то есть э, сколько в стране в городе населения сколько из них пользуются там, мобильными приложениями например разрабатывают и свои да, продают там, грубо говоря там 1, 0, 0, 0, 0, 0, сколько то процентов да? сколько людей из тех кого вы знаете пользуются зубной пастой все да? ну за редким исключением то есть, эти редкие исключения обычно видно по зубам, и от них по-другому пахнет и так далее. Да? Цена товара. Важна ли цена товара? Или, или в принципе, будет здорово э, с любой ценой товара работать? Я считаю, что зубная паста не должна стоить 100 долларов. Ну, то есть, это как бы немножко неадекват. Зубная паста не должна стоить там, 30 долларов. Да? То есть, э, зубная паста Sunshine Bright – это продукт, который э, хватает его на полгода, Значит, стоимость такого продукта стоит, если не ошибаюсь, 6-7 долларов. В зависимости от того, клиент это или партнер. То есть, такая цена, 1 доллар в месяц, я считаю, что это... Схожая цена с э, продуктами в магазинах, ну, скажем так, с аналогичным товаром, но просто более экономичная и более хорошего качества. То есть, например, зубная паста Sunshine Bright не содержит вспениватели. У нее натуральные вспенниватели. Я ее давал маленькому ребенку, сыну Андрею, когда э, зубки резались. Соответственно, намазал э, зуб десна. Э, Перестает кричать, то есть работает как обезболивающее, при этом в нем нету никаких обезболивающих ингредиентов, это абсолютно все травы, то есть можно глотать, да, маленьким деткам, да, потому что, ну, это, это более безопасный продукт, убирает кровоточивость десен, залатывает микротрещинки на зубах, то есть уникальный продукт, по лечебным свойствам просто классный, вот, и при такой средней цене, как на рынке, она, ну, как бы выделяется своим качеством. Вот в этом фишка. Такая же цена, но, но намного выше качества. Вот, ассортимент продукта. На сегодняшний день в СНГ представлено более 250 товаров. Ассортимент, товаров, ас, ассортимент э, компании. На сегодня представлено более 250 товаров. То есть это и э, средства гигиены, косметика, э, продукты для здоровья, здорового питания. Э, Значит, моющее средство И средства домашней аптечки Если человек порезался, обжегся, отравился, ударился и так далее То есть эти все продукты, они в принципе нужны в каждый дом Так вот, в этом ассортименте человек просто меняет магазин Он меняет магазин, там, аптеку в которые он ходил, некоторые продукты с обычных магазинов, на товары NSP, более высокого качества. Примерно в те же деньги, да, немножко, может быть, некоторые чуть дороже, но просто совершенно в другом качестве. Поэтому сказать, что они дороже, они, наверное, при таком же качестве, самые выгодные по цене. Либо они такие же, как в другой компании, но просто намного интереснее по своим свойствам, да, более, более яркие. значит Интересная штука здесь в чем? В каких странах вы можете работать и какой маркетинг, то есть система продвижения товаров у компании организована Если вы начинаете работать, я хотел бы рассказать, вот, в чем собственно говоря модель сотрудничества, что нужно делать Так вот, вы организовываете клуб клиентов, которые будут пользоваться этими товарами Которые придут в компанию и оформят себе дисконтную карту И будут для себя пользоваться товарами этой компании по более выгодной цене, чем, например, заказывать через интернет или через кого-либо, то есть вы их оформляете как клиентов компании, и по сути вы их отдаете компании, но при этом э, эти люди регистрируются внутри вашей структуры. То есть у вас есть определенный номер ID, когда вы регистрируетесь в компании, начинает сотрудничать. И вы э, всех людей, которых регистрируете, э, регистрируете от своего ID, и получается, что вся эта команда людей, она находится под вами. Клиентов может быть 10, 20, 30, 50, 100, сколько угодно. Вам компания начисляет э, процент от всех покупок каждого клиента, любое количество месяцев. Здесь знаете, что уникально, что суммы заказов могут быть не очень большие, но они длятся многое количество лет. У меня есть э, несколько клиентов, ну может быть не, не один десяток, которых я пригласил, они уже 10 лет подряд берут товары NSP. Как вы думаете, названиваю ли я им? С некоторыми мы не общаемся э, там по несколько месяцев. То есть люди берут для себя товары, которые им нравятся. И Вот в этом фишка, что я их один раз подключил, я сделал один раз работу, и они продолжают приносить мне прибыль каждый месяц. При этом компания, мне, мне не нужно им привозить товар. Вот в этом фишка. Что они могут себе заказать товар в Магадан, потому что бесплатная доставка там от 50 долларов. Они могут заказать товар в Киеве, в Украине, там, в Казахстане. И им компания пришлет продукт, а я за это здесь получу процент. Вот в этом интересная фишка, что сколько бы клиентов вы ни организовали, вам за это будет начислять определенный процент. Например, 20 клиентов дают, ну, в зависимости от их оборота, обычных клиентов компании дают примерно лидерский объем, это доход примерно от 100 до 300 долларов. То есть, 20 клиентов, которые берут для себя регулярно продукт, дают вам вот такой доход. Просто люди поменяли продукты в магазине на эти товары. Второй вариант – это начать строить команду людей, которые будут с вами работать. Вот этих людей подключать, которые будут строить организацию внутри и организовывать свои клиентские команды. И это начинает размножаться, они начинают строить свои клиентские команды. Вот это, например, команда клиентов, которые у них также плюсиками, да, скажем так, покупает продукт в их структурах. А вот это а, люди, которых они пригласили, и здесь все обрастает клиентами. Так вот, если мы приглашаем, а, например, 5 человек, у каждого из которых организовал по 20, понимаете, да? то количество людей здесь уже будет сотня довольных клиентов. Каждый из этих людей зарабатывает там от 100 до 300 долларов. Это ма маленькие объемы, но и маленький, собственно говоря, оборот. Если мы говорим о том, что клиентов будет, например, 200 внутри структуры, со временем такое начинает происходить, то доход будет значительно выше ваш. Соответственно, ваших людей вы обучаете организовать клиентскую структуру, людей, которые будут ходить на склад компании, тратить деньги для себя, и вы, получ вы получаете эффективного партнера, который работает на себя внимательно, не на вас, а на себя, но вы получаете с его работы процент от его общего товарооборота, и вы заинтересованы в том, чтобы его оборот рос каждый месяц. И интересно то, что он может точно так же, как и вы, строить команду. Есть маркетинг, который вам позволяет получать процент от этого оборота. Так вот вы можете получать процент от общего оборота всей команды, там от э, 5 до 30% в зависимости от того, в каком вы ранге. Это уже детали маркетинга. Здесь самое интересное то, что компания имеет очень щедрый маркетинг. И при, э, грубо говоря, обороте, э, скажем так, в миллион рублей, ваш доход будет э, составлять там, от 100 тысяч и более. Да? Если мы возьмем э, там, конкурирующие организации, как правило, платят процент поменьше да если мы говорим об обороте например там 10 миллионов рублей там или 300 тысяч рублей и в этом смысле гораздо выгоднее по выплатам в структуру то есть это очень интересная компания с точки зрения щедрости маркетинга если надо детали маркетинга мы вам отправим в личном сообщении так вот в чем прикол здесь вы можете зарегистрировать человека в вашу команду в америке в какой компании вы можете это сделать вы можете зарегистрировать человека в японии вы можете человека подключить в Польше, вы можете человека подключить в любой, там, в Англии, например. То есть у вас есть уникальная возможность строить бизнес в разных странах. Вы знаете, сколько будет стоить открыть свой собственный бизнес, например, в Англии, если вы торгуете там семечками, например. То есть да, у вас есть, допустим, какая-то точка в России или у вас есть кофейня, сколько будет стоить вам открыть кофейню в Англии, слетать туда и так далее и так далее. А здесь вы можете через интернет подключить партнера который будет внутри вашей структуры, и он будет расти, ну, выполняя все действия компании, и вы будете в Англии или в другой стране, а это сейчас несложно, интернет. Если вы нравитесь людям, если у вас есть друзья в других странах, если вы живете, ну, многие люди мигрировали, допустим, на, из ваших знакомых, соответственно, можно просто этих людей подключить, и в тех странах они начинают работать, и вы получаете здесь, живя дома, процент от работы других людей в других странах мира. То есть это уникальная как бы, система, при которой у вас есть возможность работать не только в рамках своего города, но и организовать международный большой бизнес. И здесь может быть задействовано, например, 10 тысяч человек. Может быть задействовано 100 тысяч человек со временем. Поначалу вы можете этот бизнес увидеть как доход в 1000 долларов. И в принципе его можно так и увидеть, так и получать тысячу. Но если у вас есть задача получать 10 тысяч долларов, 15, 20... 30 тысяч долларов. Этот бизнес нужно увидеть совершенно по-другому, и нужно делать другие действия. Для этого нужно четко следовать шагам, которые мы вам рекомендуем. Так вот, что делает человек, который приходит к нам в систему. Я сейчас расскажу в принципе шаги, которые начинают делать новичок, для того, чтобы выстроить этот бизнес. Потому что я знаю, что у людей, которые смотрят это видео, есть вопрос. Да, как бы все классно, что нужно делать? Первое, нужно будет изучить продукт. Продукт должен выделяться на рынке, и об этом нужно не просто говорить, что он там классный, а все-таки нужно будет рассказать это своими словами, чем этот продукт, ну скажем так, интересен. Поэтому есть время некоторое, которое нужно уделить изучению, тестированию продукта. Например, я считаю обязательным элементом это начать с того, что начать пользоваться таким продуктом, как жидкий хлорофил. Наша система рекомендует начать пользоваться пятью товарами для того, чтобы изучить их свойства, чтобы начать э, рекомендовать их другим людям, чтобы у вас начала формироваться клиентская организация. Так вот, время на тест изучения у вас будет примерно одна неделя. За неделю вы сможете понять свойства товара, потому что продукт работает довольно быстро. Вы сможете его изучить, и в процессе этой недели вы уже сможете научиться давать людям информацию об этом продукте или об этом бизнесе. То есть процесс обучения начинается сразу. Вы э, делаете заказ на сумму более 40 долларов. Более 40 долларов, и вы внутри системы, у вас появляется свой собственный ID, и у вас проходит активация контракта. 40 долларов – это меньше, чем а, 3000 рублей. Вы делаете заказ продукта, это будет несколько товаров различных. Да, здесь, при вменяемых ценах это будет 4-5 товаров, 4-5 продуктов. Вот, а, вы а, делаете первый шаг, делаете заказ, изучаете товар, с, а, понимаете его свойства, и а, вы, вам присылают определенные материалы для того, чтобы вы начали работать. И вы делаете четкие шаги для того, чтобы выполнить первые задания, и у вас начала расти своя организация. Мы совместно с нашими людьми делаем задания вот по этим материалам, и у вас появляется команда и клиенты. Так вот, задача ваша, как начинающего человека, вместе со своим, со своим наставником изучить материалы, которые мы дадим, и а, начать быстро строить и команду, и клиентов. То есть для этого нужно научиться продавать людям этот бизнес, продавать людям возможности зарабатывать в этой системе и, а, организовывать так, и делать так, чтобы люди покупали этот продукт. Смотрите, очень важная а, разница – продавать этот продукт и создать Клиентов, которые будут покупать этот продукт Это некоторая разница в этом все-таки есть Потому что, когда вы человеку рекомендуете, например, сотовую связь Он купил однажды сим-карту и начинает регулярно пополнять а, деньги на телефон Вы не продаете ему каждый месяц а, сотовую связь Вы ему однажды порекомендовали Здесь точно так же Вы а, создаете клиентов, которые постоянными потребителями продолжают быть Так вот, здесь очень важный момент а, нужно, нужно быть... И специалистам по рекомендации продукта, и специалистам по созданию команды. Как это сделать, мы вам вышлем следующим шагом. Самый главный здесь момент, что вы начали делать действия, которые создают внутри вашей организации саморазмножающуюся команду. Как это делается? Вы делаете первый шаг, получаете материалы, и мы начинаем с вами строить команду. Все.